люди, народы сейчас свободно или принудительно перемещаются по всей планете естественно смешиваются. Насколько важным является принцип чистоты крови не скрещиваться с чужими и к чему это смешение приведет? Или в любом случае все смешаются? Ну в любом случае все смешаются рано или поздно так или иначе. Значит, к чему это приведет? Да, мешаются. Чистота крови, она нужна только в том случае, если таковы правила, будет определенная традиция. Есть традиция, которая передает информационную компоненту только по крови. Не по духу, а по крови. То есть кровь, родовая сила, она связана каким-то определенным образом с магической информацией. И она может быть раскрыта только при определенных, в определенном биологическом компоненте. Если появляется какая-либо другая компонента, то информация не может раскрыться в полном объеме. Часть информации уходит либо на отторжение инородной компоненты, либо на встраивание, внедрение ее. Это так называемая мутация. Рано или поздно она происходит, но идут определенного рода потери. Есть магические системы, в том числе и традиции, которые не настолько сильны, чтобы позволить себе эти потери. И тогда они будут требовать, требовать от адепта обязательного условия исполнения правил чистоты крови, как, например, в недавно упомянутом зореастризме, Там непременно надо было соединяться в браке со своей родственницей, мужчина соединялся либо со своей двоюродной сестрой, либо с племянницей, но никак не дальше в колени. Как в Египте надо было жениться на своей родной сестре, только после этого фараон мог считаться фараоном, если выходил, замуж, женился на своей сестре, которая и являлась продолжателем вот этой вот женской линии обязательной для принадлежности к царскому роду. То есть там, там тоже была женская линия, которую потом иудеи позаимствовали. Каждая традиция диктует свои правила. Чем больше традиция, чем крупнее традиция, тем менее она жестко заповедует правила соблюдения крови. Потому что там есть достаточно много алгоритмов, то есть она прошла уже определенные стадии мутации, она умеет встраивать в себя, впитывать в себя чужую кровь и чужую информацию, и, соответственно, чужие родовые линии, которые стоят за этой информацией, таким образом, что внедряемый объект не приводит к существенным изменениям. То есть сама структура, сама сила традиции, она не изменяется. Как, например, действует христианство. В христианстве нет заповеди чистоты крови, женись ты на ком хочешь, главное, чтобы был христиан. Потому что если не христиан, то будет очень плохо, да? вот будет христиан, будет вот тогда хорошо. Здесь правила передачи информации по духу, но религиозные системы, они магии не обладают. Они лишь могут включать дозированно в определенном носителе крови право использовать магию или право не использовать. То есть, ну, как я уже объяснила по предыдущему вопросу, как правило, они выключат скорее это право, чем включат. Почему? Потому что таковы, таковы правила игры. И поэтому системы, которые не могут конкурировать с такой мощной например, системой, как тоже христианство, как тоже мусульманство, они будут вводить правила чистоты крови. Для них это просто обязательно, потому что всегда есть риск, что произойдет контакт вот этого вот сопряжения с не той системой, и система поглотит, просто поглотит эту структуру, и структура перестанет существовать как самостоятельно, она станет придатком, рабом, а то и просто разложится на атомы, на отдельные информационные кластеры, из которых потом скомпонуется какая-нибудь новая парадигма, которая к этой магической линии не имеет никакого отношения. Так погибло очень много магических линий, магических орденов, которые просто были схряпчены в Ватиканом, и от них уже ничего не осталось. Процесс поглощения в Европе, начиная с момента христианизации, начиная с крестовых походов и с разрушением ордена тамплиеров, по сути, он как раз и заложил основы этому процессу, которые в общем-то шли аж до 19 века, поэтому времени у них было много и возможностей наработать алгоритмы, как поглощать так, чтобы потом и никто и не вспомнил об том ордене, а он работал на пользу сложные достаточно хорошие, поэтому если какие линии сейчас и восстанавливаются, если какие линии сейчас снова образовываются или существуют, то они будут себя в этом отношении очень бдить, очень сильно бдить. И если будет правило передачи по крови, в этой линии изначально заложено как алгоритм передачи только по крови, то только лишь соблюдение этого правила поможет восстановить или, по крайней мере, поддержать линию. Есть некие системы, которые передают, делают передачу по духу, там кровь может быть не, опять же, не соблюдаться, вот это правило чистоты крови, но должно тогда соблюдаться правило чистоты духа, что еще сложнее соблюсти, чем правило чистоты крови, поверьте мне, поскольку мы живем в человеческом мире. И вторая часть вопроса, будьте так любезны. К чему это смешение приведет или в любом случае все смешаются? Вот насчет в любом случае все смешаются. Да, в принципе, все к этому и идет. Но такое произойдет только лишь тогда, когда как бы на самом высшем уровне произойдет вот, это вот, вот этот договор, вот это вот смешивание. Как уже было сказано, этот наш мир есть лишь зеркало того, что происходит в мирогорнях, то есть более высоких структурах. Когда будут выработаны алгоритмизации, либо упразднения эгрегориального пространства, либо приведение его в совершенно иную форму, когда эгрегориальный мир не будет существовать на принципах вражды, а выработают некие иные принципы, которые позволят им взаимопроникать друг в друга без потери свойств каждого проникшего, вот тогда в нашем мире произойдет смешение народов раз, и прочего прочего прочего это будет естественным эффектом эгрегоры не будут меняться только потому что люди мешаются нет человеческая жизнь слишком мала чтобы одна влюбленная пара там не знаю негра и не негра да породила то сковородила какую-то цепную реакцию чтобы эгрегориальная система начала меняться даже История Ромео и Джульетты, да, которая говорила не о кастовом конфликте, не о, там, не, не о расовом мезальянсе, а всего лишь о конфликте семей, и тем не менее она не сумела перепрограммировать эгрегориальную систему, хотя это всего лишь как бы невинно, невинно, как говорила Стап Бендер, как игра в Крюцу, Совершенно невинная история, но эта невинная история она породила невероятную культурную волну, которая должна была видоизменить эгрегориальную систему. Нет. И она этого не сделала. Поэтому какие бы, какие бы серьезные процессы, основанные на вселенской любви или вселенской ненависти войне или всеобщем примирении здесь не происходили эти процессы никогда не являются причиной они всегда являются следствием а следствие не запускает процесс оно лишь отображает процесс следствие можно нивелировать причину невозможно нивелировать потому что причина так или иначе себя проявит если я понятно рассказываю это будет очень, очень сильно здорово просто здесь причина следственная связь я хочу, еще раз хочу донести до вашего сознания простую истину, что человек не есть причина существования реальности, что бы там кто ни говорил. Отображение реальности, оно, конечно, зависит от человека, но, но сам человек, который отображает эту самую реальность, зависит от совершенно других сил. Через человека, как через ретранслятор отображается эта реальность. Вопрос, что подается в сознание. Будет подаваться одно, отобразится одно. Будет подаваться другое, отобразится совершенно другое. Но через него отображается. Но отображение это совершенно не влияет на информационную структуру, которая будет отображаться через секунду. Не будет. Не будет. Система оценивает отображенное и вносит определенные коррективы в себя. Желания самого человека, его потребности не учитываются. Это односторонняя связь. Подниматься надо за пределы внутреннего круга, и тогда возможность влиять на ситуацию, то есть быть самому инъекцией и самому транслировать через других людей реальность, которая сейчас делают этим, занимаются эгрегоры, станет вам доступна. Но для этого надо избавиться от не только морально-этических норм, которые позволяют или не позволяют это делать с одной стороны, а с другой стороны избавиться от связей, которые говорят, на этих я влиять буду, а этих я очень люблю, и на этих не смогу никогда. Тогда вы будете привязаны рядом с ними, и вы должны с этим смириться, потому что это ваш выбор, ваше личное право. Просто будет лучше, если вы будете готовы к этим последствиям, если вы будете понимать последствия подобного решения, чем потом обвинять тем же, кого вы любите, в том, что они держали вас рядом с собой. Никто никого никогда не держит. Делаем мы это всегда, коллеги. Строго добровольно. Потому что это всегда предмет нашей гордости. Собственные чувства. Даже если они ужасны.